Добрый вечер, уважаемые. Стой. Алло, сделай. Кстати, не забудь, что мы должны быть очень серьезны, но это пойдет. Добрый. добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире четвертый выпуск нашей. Телепередачи. Одно целужно да. я буду говорить. Да. Какой передачи? Телепередача. Телепередачи. Название ты можешь тоже сказать. Серьезно. Фототреп ТВ. ТВ. Да, четвертый выпуск Фототреп Тв. Вот. Но мы, но мы с Павлом Васильевичем уже на грани нервного срыва. А все потому. Что очень много нам приходит Телеграмм, смс-ок и вайбер сообщений, Viber -сообщений, Viber -сообщений да. гневных сообщений и с угрозами расправы вот, по, э, потому что э, среди наших зрителей оказались люди, которые в корне не принимали нашу передачу да, да. особенно последний выпуск с Петром Петром Лавигин, Сергеевич, да, с Лавигин. Сергеевичем Ловыгиным оказывается более всего не понравился нашим телезрителям хотя мы не понимаем почему мне вот. ну, не понравилось то, что мы не давали ему сказать ни слова. Точнее, мы ему дали два слова сказать, и нет. это не понравилось. Мы два слова всё да, дали? Все таки да. дали, да. Ну, Павел Васильевич, я думаю, мы должны пересмотреть Нам... концепцию. В общем что стыдно. Что Нам очень стыдно. Нам слово. стыдно да. это... Мы торжественно стыдно, обещаем, нет, в следующий раз. Да. Мы исправим вот эту досадную ошибку, то, что мы нашим гостям даем два слова сказать. Больше ни одна никогда. Мы никогда в жизни больше они не дождутся, чтобы мы им давали хоть одно слово высказать. Да. Да, это была наша досадная ошибка. ошибка да. Да. Обещаем торжественно, торжественно да, обещаем, справиться. Да. Да. Да. Ну а сегодня что, мы да. хотим посмотреть фотографии, которые нам прислали аж целых 21 человек. 21 человек мы... И мы должны уложить с тобой в 3 минуты. Да. Но давайте За, сначала... зачем, зачем они прислали фотографии? Пожалуйста. Они думают, что мы их поругаем, а мы их поспали, прикинь, наоборот. Да. Они хотели, чтобы мы их поругали. Или похвалили, или а по... мы поругаем. Ну, давай посмотрим, что они за фотография. Да, ну давайте договоримся о правилах да. э, игры. Значит, у нас передача все-таки цивильная, никаких слов мы плохих не используем. Никакой негативный или ненормативной да. лексики. Да, да, вы от нас да. не дождетесь. Не дождетесь и, да. и самые, И самые, самые как бы такие вот острые словечки, которые прозвучат самые... там... Да, он... Самые плохие слова это говно и, и отстой. И, и, и отстой Все, да. Да. Хуже и, ничего быть хуже. Не Фу... не нет. Нет, нет, нет не это, что... это очень цивильный завод. Да. Да. И... Все-таки наша передача смотрит зритель и мы да. должны как-то как э, придерживаться вот этих вот рамок общепринятых э, вот в телевизионной этике. Первую фотографию прислал э, доктор Куликов. Да. Он настоящий доктор, я знаю. Его да. зовут Слава. Слава Куликов. Он доктор. Доктор. Вот, но не наука, да, да, а Зубов. Вот, вот видно, что он доктор. А не, а не фотограф. Он доктор, пока в какой-то Он лечит что? Он, наверное, работает с психикой человека. С психикой. Это заметно, между прочим. Я не могу понять, это мужчина или женщина. Я вообще не могу понять, что этот человек. <свят> <свят> <свят> а, вот, <свят> надо сказать, что Славику <свят> Он давно увлекается в <свят> <свят> <свят> Ну, наверное, да, уже месяц два, может быть. Да. Ну, это надо ему продолжать. Ну, вот может, так, продолжать. Да. может быть, он этого же человека просто сняться не на фоне вот этой вот штуки, а, а может быть, просто на фоне неба. Но вы, Слава, пожалуйста, продолжайте снимать вот этого вашего персонажа. Даже вы его везде за собой, пожалуйста, Или вот этот костюм. Или вы сами.. Он автопортрет попробуем. Вы сами лучше ответите. В этот костюм, Слава, и снимайте вот эту штуку. Ну, у меня еще сейчас... претензии к цвету здесь. Да вот как раз к цвету у меня детски претензий, вот мне казалось, что вот это очень хороший цвет. Вот, мне претензия... А небо, небо, смотри, что это а, небо такое. Это небо было, да? А, а, откуда шарики? Нет, мне, мне показалось, что это море и А, слышишь. Да, да. Ну давай дальше, а то мы не успеем нет, нет, нет. Ну, со Слава, мы разобрались. Да. Второй э, человек, который нам прислал фотографии, его а. логин М.Т. Как? М.Т. Вот. Эм эм да. Ну давай дальше. Да. Господин тян, мы посмотрели вашу фотографию. Да, посмотрели вашу фотографию. Не сказать да, ничего. Да, да. Иногда лучше промолчат, чем, чем говорить. третий. А ты почему? Ты не всем создал папочки? Да, мы заказки дали. Да. Человек, которого зовут Вал Расис. Валрас. Адоб что-то написал. Адоб это другой? Да. Валрасис. Это Новый год, по-моему. Новый год? Новый. Нет. Это, это новый фейерверк. Это не фейерверк. Да, бенгальские огни. Бенгальские огни. Да. Да. Ну хорошо. Ну что, я не знаю, у меня это вот... Э... Мне, мне показалось, что это тоже Матьяна Фотография. Спина. Спина, я считаю, что это просто... Ну, это отстой. Отстой, да. Очень говнофутый. Это а, говно. Голимые а, а, слова. Можно, гост, а можно? Это же лучше, да. чем да. отстой. Да. Да. Да. Голимые отстой. То да уже да. сюжета нету задницы и не цвета. Проект. Только фейерверк. Только да, год. Год. ощущение нового дня есть. То есть, есть хорошая фотография. Могла бы быть... М нет, сразу ощущение нового года. Вот. Вот. Вот. Раньше. А ты уверен, что они действительно хотят поговорить о фотографии? Ну, мы главное хотим. все равно Это фотография так. Никнейм у нас Night Free. А, слушай, Night Free. Фир или фир. Night Free. Night Free. Night Free. Night Free. Night Free. Night Free. Night Free. Night бы Night Free. Night Free. Night Free. Night Free. Может быть, а эти было... люди вы падали, да, бы падали да, да, да, на нее? нее, за ней, за ней! Нет, если бы она падала вот так, и на ней сидели бы вот эти люди. Может быть да, может быть да, Это критика была. Не, но так неплохая. Но я не люблю, когда параллельно да. сторонам кадров линии как-то это кривики. Мне Значит, кажется, он их выравнивал э, в фотошопе. фотошопе да. Да, и вот на типа это минус. На 400 миллиметров они да. снимали, да. да. мне так кажется. Не, ну, ну в принципе нормально. Кто сказал это? Крим или а, фирм, я во быть не не даю. Крим огромный вам привет. Продолжайте так же. Так, слушай, здесь кто-то. С-маус. Смотри, с да? да? Что такое за логин вообще? Эс... Жопа-мышь. Что это такое вообще? Жопа-мышь ну, а подожди, эс мы обещали да. не материться. А жопа это хорошее слово. А, ну да, возможно. А что за люди? Вот здесь какие-то знакомые вроде персонажи. Да. Нет, это хорошая фотография. Хорошие фотографии. Можно даже вот так отрезать. Можно вот так вот. отрезать. Хорошее фактурное лицо. Сразу имеет человек. Одухотворенное. И, да. и посмотри, да. сколько в нем позитива. Да, да. А да, да, да, э, да, какой цвет. Вот, вот этот человек И вот эта голова. Лишняя, да. С-маус продолжайте, пожалуйста, снимать вот этого человека. И покрепле, если можно. И Единственная претензия вот он не пьет. Шампанское. да. Да, Он не пьет. Он не Он только закусывает. Но это хорошая фотография. Мне понравилось. На я, случай, из того, что вот мы сейчас посмотрели, да. мне понравилось. Этот я плотников прислал вам пять фотографий. Фото. Слушай, ну какой, какой он это самое, этот... смелый. Смелый, да. Пять да, да. да. фотографий послал для того, чтобы мы поговорили о его пяти фотографиях. Куда? Нет. Два, три. Они же как серии, смотри. Четыре, пять. Ну все. Ну да, давай следующего тогда. Да хороший. На самом деле хороший тогда. Я хороший, да. Вот особенно, это. Вот да. это вот. Хочется поругать. А нет. Да. За что. Нет, я, я хочу поругать. Да, вот хочу поругать. Вот чувствую, что хочу поругать, не нахожу слов. У меня не находятся нужные слова, чтобы поругать, Поэтому похвалить не за что. Да не, есть за что. Есть, есть. Во-первых, что пять фотографий. Да, вот перешли, Он нас бьет количеством. И он, по-моему, да. И, и туман, И он жизнь, снимает. И, и геометрию ее. Заметьте, он снимает на квадратные. Это, это наверное, инстаграм снимает. Может быть, да. Ну, Нет. вот это была хорошая серия. Это хорошая серия. Надо же. Могла бы жить, да. Могла бы жить. Андрей да. Корбуков нам присылает фотографию, но ну, попробуем его увидеть. Андрей Корбуков. А по-моему, это того фотография. Шестая. Шестая, да. да. Похоже. Да, шестая, да. И, и, вот. Называется селфи. Селфи. Селфи, селфи это, это. Вот это вот селфи. Нет, вот он стоит и сам себе снимает. И это делает. Подожди, и как пытается снять себя в, в отражении Земли? Не знаю, в нас. А его он зачем снять в одном Может быть, он просто вошел как-то в кадр, нет? Может да. быть, и снег идет. Почему снег, я не понимаю, зачем тут снег? Я не понимаю, зачем здесь вот этот мужик провозишь? А мне нравится. Тебе не нравится, правильно? Ну, мне не нравится дождь, а снег дождь. Снег дождь. А мне юбка еще понравилась. Юбка? Мне понравилось бы она. Если бы ее ну, не было. было. Да если бы вообще не было Если бы Это девушка Андрей да. Мы не говорили этого слова. Надеюсь, он не посмотрит. Наоборот, если у нас такое желание возникает, это же комплимент. Да, ах, да, да, желание, да, чтобы.. В общем, тебе не понравилось, а мне понравилось. Мне понравился снег. Снег. А мне понравилось все. Давай спонсор. Юльчонок. Опять. Опять ючонок. Ну что ж бы елчонок? Юльчонок, ну, ну, юльчонок. Вот кто это такой? Кто ну, эти люди все вообще, Дело в том, что, мол, здесь, вот, я не знаю, Юнченок вот, а обесцветил а вот этот фон или же это так был? Ну, или он так изначально как Так изначально, изначально был. Черный, был. Черный белый, да? Да. И так говорится, как будто бы там рядом стоял. Да я догадываюсь просто. Ну, нет, не, портрет. ну как портрет может быть, может быть как портрет, но... Я, я не... знаю, что это надо поругать. А я это не заметил, да. А зачем она? на знаменитость, да? не знаю, нет, почему она подпись свои фотографией, когда да. Копирайт, да. это то, за что мы вас будем жестко чморить. И у Максимишина копирайт видел? Никогда в жизни. А у Бухарского видел копирайт? Нет, нет, нет. нет. Я, раньше, когда я на фотосайтах только выставлялся, и потом кто-то высказался по поводу копирайтов, я перестал их ставить, да. У Бухарского копирайт не видел? Никогда в жизни, да. Нет, у него есть копирайт, магрофото фотос. А, да. Ну да, да, так, да. Ну, когда Юльчонок станет тоже Magnum фото, спустя это будет сайт их ставить, как бы. Ну, мы его можем только за копирайт, наверное, поругать, а как портрет, это, по-моему, тоже нормальный Юльчонок. Продолжение Юльчонок, да. И модель моделях хороших находишься. Да, да, выразительных. Ну, наша передача, ты заметил, как после того негатива, который у нас был... Кого-то кто-то не попал сюда, ну, так и сложилось, меня обещали, всех посмотрите, извините, пожалуйста. Дальше. Да, это Что за да. ты Вот что наша передача, может быть, из-за вот этого огромного потока вот негативных писем с, с угрозами расправы, мы стали как-то очень вяло. Вялые, да, это... да. Ты заметил, может быть, нашим телезрителям это тоже станет заметно, и они... Вслед... Наконец-таки да. начнут нас палить. Да, да. Какая-то польза когда... разбора. Да, и может быть, да, может быть, они только этого ждали, что э, они, может быть, ждали. Все интересно, что они все ждут какую то пользу от нашей передачи. Слушай, это да. хорошо. Мы будем раз в 10 передач ставить полезными. Они будут смотреть все, чтобы не пропустить что-то полезное. А в какой полезный да, Мы не будем да. Вот это же полезная передача. Передача полезная, полезная. фотографии бесполезные. вообще бесполезные, да. Это не фотографии вообще, можно так сказать. Это фотофакт. Да, фотофакт, да. Фотозарисовки может. Ну, это... Нет, ну это красивая фотозарисовка, это... но Нет, это, это пейзаж. пейзаж. Это... это пейзаж. Да, да, это красивый фото... фотозарисовочный пейзаж. На это. По-моему, да. Да, а, да. пейзаж это такое ругательное слово. Вообще пейзаж сам по себе это не наш с тобой стезя, это да. не наш жанр. А этому это... мы можем позволить себе да, да. сильно ругань. Да, да. И, да. А, и обсуждать пейзаж мы можем пригласить в следующий раз кнут пейзаж. Слушай, а давай на следующую передачу. Пейзажиста своего фотографа. Прикинь, как он, как он попадет. В... Да, <смех> знаменитого пейзажиста, которого все любят, который там каждый у пейзажа, может быть хорошо продается. О. А мы из Зариски начнем его здесь. Елена, Б тоже не попала. Ну так получилось, окей. Она не попала в обсуждение. А знаешь, какие-то фотографии не скопировались. Ну я не знаю почему. Это хорошо, это мы хорошо. Же... и потом историю узнаем. Давай. Да, дальше. мы же договорились, что. Да. Так, это надо фотографии X-сапёр, X-сапёр, сапер, x сапер, сапер. x -сапер. Ты знаешь, Павел Васильевич? Высший да, да, даже, даже, даже уже по превьюшкам я понимаю, что, да, что, что, Все да, плохо. Да, что мы можем закончить на этом. И да. да, да. На верно, этом мы можем... Совершенно верно было в комментариях замечено. За рамочки, да. Так, да, так же, как за тэппирайты, да, будет да. жесткий банк. Жесткий. Это не фоток, <связь> Это, это, это, это, это открытый, наверное, с фотосайта откуда они. Да, я помню, что это были фотосайты. Ну, да, это они молитвы. А, и а, копирайтесь да, это все. Два раза. Два раза ругаюсь. Ну это и низкий, цвет. Да, цвет, конечно. Плотный, кислостный цвет. Ужасный, кислотный, да, кислотный цвет. Ну, это вот называется тур гали, Галимая говнофал. Э, Говнотревол, фото, да. турфото, да. да, туристическая да. Фотография, Причем нет. педофилическая. Да, ничего да, не с нет, нет, дорогие территории, мы сразу хотим уточнить тех, кто смотрит наши передачи первый раз. Педофилии мы называем спашей. Может быть, не совсем вообще принятый термин, и в том смысле мы его используем. Мы спаши называем так фотографии, на которых фотографы паразитируют. На изображениях детей. Детей. Да. Помните, паразитируют, Паразитирует, да, сплошь и лягу. Так же, как нельзя паразитировать на изображениях стабушек, стриков, инвалидов, и да, пейзержей, и пейзажи, и пиздержей, да. Ну вот. Алена. Елена Моисеева. Моисеева. Слушай, она так лучше. Она опять лучше это фотография такой же способна. О, хорошая фотография. Да, нет, нет. Но здесь поругается. Нет, Это... Она может быть не очень хорошая, но она так стала лучше. лучше. Да. А, попробуй ее вот так перевернуть. Не, надо перевернуть еще раз. О! Совсем другое дело. Да, да. да. Вот, алё, Елена. Да. Вот. Научитесь кадрировать Елена. пожалуйста. Да. Елена, научитесь фотоаппарат переворачивать. Да когда фотографируется а кто слова. это такой, ты понимаешь? ну, опять, наверное, чей-то партнер кстати, Елена Вадимовна, чьи фотографии не попали в обсуждение, да. недавно да. высказывают пожелание меня на коне вот, пожалуйста, я на коне так это ты так на коне? это, это я на, на коне, коне. тебе очень идут восточные горные уборы вот в этом я тебе советую, все-таки погоду. по по хорошо тем более, прописка у меня есть так, дальше. Два, капитана предлагает. Два капитана. капитана предлагает нам фотографию. Два капитана предложили одного человека. одного человека. И одну фотографию. Два капитана. Ну, нежная фотография. Нежная. нежная. Но, но... Слишком перефотошоп. Да, и как бы, все-таки, может быть, для фотографии это немножко мало относится. Мне показалось, что для фотографии, может быть, недостаточно, чтобы было просто одно такое широкое море. И... Фигурка человека, идущего по состоянию. Ну, это может быть достаточно, но в данном случае как-то вот у меня как, как жесткое ощущение перепотошопа. А у, у меня жесткое это? ощущение, что у меня нет комфорта в моем мозгу от созерцания. Значит, идем дальше. Шандрыдян. Две фотографии. О! Стоит это Опять. Стоп. Не туда. Слушай, же... а мне вот это да. Нет? Мне вот это да. Ну, не резкая да. фотография. Она не резкая, может быть, она задумалась как не резкая. Вот. И это не резко фотография. Да. А мне обе вот, из всего, О. мне понравилось, понравилось. Да, конечно, конечно, само собой. Да, И да? Это хорошая да. фотография. Да. Хорошая вот. не Помню. то, что этот говнотрейл, да. а, помнишь, мальчики стоят? да, Ну, да. Да. что это такое? Мальчики. Взрослые да. люди да. снимают. Али на... а, а, а, помнишь? А, а, а. А пейзаж. Слушай, а вот если оленя, тот пейзаж, может быть, было хорошо, нет. Может быть. И падающую ракету. Да, падающую ракету. Хорошая. Хорошая, да. Смотри-ка, обещание ругать, а сами хвалят. Да. Кто это у вас? Николай. Три капитана. Николаевич. Нет, это вот три капитана. Та же была два капитана. А три капитана. Посмотри, он даже капитанский, как там, вот это с, с капитанской бутылкой? Да. В капитанских да. И вот, самое главное, якорь. Да. Я не знаю, видно ли это нашим телезрителям? А можно чуть то увеличить, чтобы наши телезрители, уважаемые, тоже увидели вот этот якорь, который у него на шапке? Да? Да. Вот. Вот он, якорь. Да. Ну, в принципе, в принципе, якорь не спас эту картину. Даже вот эта вот бутылка с часами и персень. Некрасиво. Да. Не не очень некрасивая картинка, потому что она визуально некрасивая, может быть три капитана, кто? три капитана сделали. для Николаевич. Два. Да, Николаевич и два капитана. А кто из них Николаевича? Я думаю, Предыдущие два капитана и вот этот Николай. Они сделали вдвоем одну фотографию нам представили. Снир. 17 снир. Снир. Это 17 номер. 17 номер с мира. Папки. а Всего 21 папка у нас. Да. да еще нам смотреть, 4 папки. Да, ну быстренько. Да, вот да. за это будем ругать. Да, ругать. ругать да. За... Все, то есть, если мы видим копирайт или рамку... Слушай, а может быть отлично. это знаменитость? Ты сразу не ругай, может быть это знаменитость? Мы с тобой просто не знаем. Мы же всегда, мы далеки с тобой от фотографии. Да, да, да. Кирию Тихонов написал. Господа, если вы знаменитость, Пожалуйста, вы, вы нас можете, просто простите. Да, вы нас простите и можете ваш копирайт вот так, вот как брос фото ставить копирайт на, на, на весь экран. Да. Вы можете вот так вот ставить, да? А если вы как бы, как бы начинаете с то пожалуйста подавайте в следующий раз в год да. ваш копирайт. Ну-ка, давай посмотрим. Да. Итак, вот смотри, я кадрированием убрал копирайт и сразу стал да. нормальной фотографией. Да, да, да, Почти да, Еще бы Ты бы убрал вот, еще бы вот так вот кадрирование, еще бы лучше. Ну, по крайней мере, без движения какой-то интересные. А их копирайсию портят. Ну и, на самом деле, вторая их Совмещение задников и передников, это, конечно... Дедский сад. Не, Нет, но это можно сделать интересно, но не в данном случае. Ну, дедушка в Узбекистане, а он такой же тип. Как у тебя, да, у тебя круче. Смотри, Павел у него простейшая тюбетейка, а у тебя сузорная. Причем у тебя чувствительская тюбетейка. Это он, вот тоже фотограф-паразит. На чем он паразитирует? На страниках. И на лиственьке. На лицей. И и паразит. Паразит. И на, на ванне, на, на кровати. Да, он, он увидел, это да. Это паразитирующий фотограф. Да, да, паразит. Паразит. да паразит. ничего личного, ребят, ни один... не Это да. только про фотографии, Мы не про вас ничего. Окей, ну, ну да, ну, нет ну, человека, ну, как раз такая грязь, помойка. Ну, может быть, может быть, может быть. Дальше. Хихипа. Хихипа. Три черно белые квадратные фотографии. Раз. 2, это, это айфоновские, да, фотографии? Ну, да, наверное, айфон. Ну, может один. быть, вот этот только да вот Черный, чё Ну, нет. это примитивно, хотя идея да. понятна. Это черный э, только закос на художественность но недостаточно. Да. Ну, в этом что-то есть, да. Да, да. Поиск. Да, это поиск есть. Поиск... Не поиск, а поезд. Поиск поезда. Поиск, поиск поезда и в нем цвета, может быть и есть. А может и не поиск. А может не нашёл. Ну да, что-то в этом есть. Может быть, да. Ну немножко осталось. Олег Самоев написал очень много. Очень много, да. Мы его будем жестко ругать. За его инфо. За вот эту вот подпись, это не просто. Как говорит Дмитриевич, Ставить копировать на своих фотографиях, которые что на них писать. А, вот так. Кто да? это говорит? Митрич говорит, да. Такой есть человек. по а, да, а. Хорошо. Ну, это не хорошо. только хорошо. он говорит, он кого-то из великих. А а, а... Когда... Это Митрич снимал? Нет. А, а, Митрич а... Снимал. Нет. А, Олег, а, а а. а. а а Самуилов. Самуилов. Само Илов. Так, Самуилов. Не, ну что, ну да, ну движение, что. Ну, все так могут снять такую фотографию. Я дурак в наше время. Ну, в принципе, да, если хороший фотоаппарат будет, да, да, фотоаппарат, фотоаппарат да. который снимает хорошо, да его ну, если поставить на да, режим раньше... Сразу видно, да. камера импорта. Да, да. Если поставить на режим спорт, можно будет снять как да. Вот, может быть. Ну, давай дальше, полностью. Это ничего. Да, да, может быть. Ну, хорошие птички здесь. А вот это все отстроило. Полоски, вот эти кирпичи, это, конечно, отспортные. Это не фотографии. Так. Хороший цвет, ну, ну, это, да. Ну, да, да. Хороший. И лицо хорошее, и, и артентированно mm -hmm. хорошо. Да, так, да. слушай, мы ругать не... должны, а ну хвалимся. Нет, ну вот здесь... И, и это тоже не может не быть шикар. Шикар. Да, да, да. Личность такая. Хорошая. Это? Нет. нет. Это не фотография. Это не фотография. Это, не это синее небо Это говнофото. Это говнофото. Это тоже говнофото. Да, это говно. Ни композиции, ни теоретов. Чёрное всё провальное, смысла нет никакого. Да, зачем Он уже провалил, он все сделал, зачем провалил. О, ты заметил? Она уже была? Нет, а он, он еще! Хочет ее хочешь прополгнуть? Может быть вот эту похватила? Думаю, что мы забудем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А нет, Олег, мы все помним прекрасно. Это вообще ни о чем. Это да, ни о чем. Ни о чем, говно, говно. И это тоже. Это... Да. Олег, вот. такие были хорошие картинки вначале. И так, от СПИ, испортом, Олег, вот это может быть. Но это же пейзаж. Нет, ты знаешь, мне нравится вот. Мне нравится этот пейзаж. Мне так тоже нравится. А Но формально мы должны его ругать. Да, вот. формально, да. Но вот такой пейзаж. Такой пейзаж можно и не ругать. Можно не ругать. Так и быть. Олег, ты так хорошо начал. Пожалуйста, так же лежишь... хорошо кончится. Так умеет кончить да, так же хорошо, как начнешь. Не надо, нам пропифит вон те, вот гомнофоты, да. Вот такой пейзаж может. Может быть. Телефон не хватает двух девушек. Двух девушек и одну бегущую и размахивающую друзьями. Вот бежит навстречу, размахивает, а здесь две лежат. Да, цены бы не было в этой консервации. Это говорит, Да, и это тоже. И это тоже. Да, это, вообще, и это, это вообще, это вообще, это Олег над нами большинство. Это произвести. автопортрет, я думаю. А мне кажется, он портрет его друга. Как вот он, он автопортрет? А что, он поставил смысл, ты имеешь в виду, как мы ставим наш байтрон а, с задержкой, и он сфотографировал, да? Олег, ну что ж, Олег крутой парень, мы зря его округаем, пос... ну пос... покажи, если этот автопорядок... Олег, ты хороший фотограф, ты посмотри, суровый парень! Смотри, очень рада, очень Хорошие были фотографии с зеленым. Все были хорошие, Олег, да. Подожди, а это... Олег, промолчи мы тогда Да, если та фотография... Ну вот смотри. Если бы это было бы для какого-то журнала или ждать. Да, или там, как его, вот, вокруг света. А может, это, да, это, да, может быть, это, это про канал ну, да. ну, вот, Но это же не, ну, ну, не в нашу передачу. Не -е -е -е -е. Э, Олег, нет, э это ты мимо. Это не в да. наша передача какой-нибудь. Вот, вот, вот это да. Это да, хороший да. Это да. Дальше. Ну, это ну, мы уже видим. Спасибо, Олег. Пока-пока. Ха -а. да. осталось всего лишь две папочки и можно. Быть, не очень. Ой, я надеюсь, что тоже такая же одна фотография. такая же, плохая. Нет, сказать, идем дальше. Давай дальше, Слушай, как это так быстрее, да просто? Да, да, да. Ну вот, ну что сказать, вот то, что лапчик какой-то. Опа, Это он хочет, чтобы нашу переговорщики закрыли как скорее. Да, да, да. Это следовало принять законом у вас господин опал. Слушай, слушай, это мужчина, ты посмотри, мужчина-то ходит. Теба... Да, это мужчина такой. Ведь вот сейчас мужчины одевают а вот такие здесь. Слушай, Пойдем... ты в своем Узбекистане отстал. Я, я серьезно отстал, серьезно очень глубоко отстал. Новое, раз, слушай, вот это пик. Да? Вода сейчас вообще. А, у, есть... а у, здесь... у тебя не такие трусы, нет? Нет, я вообще не нашел трусов. А. Вот, ой, отчаянно. <свеч> по вот есть она, вот, вот, но здесь не надо. Женщина. <свеч> Женская голова <свеч> и без трусов. Тогда да. была бы хорошая, а так? Тогда может а быть, да. Тогда а можно быть да. И вот везде это счастливо. Вот зачем, допустим, если он снял жену? ну Зачем нужно было сюда в этот кадр включать? Это жена? Мужа, да. вот, вот это, допустим. А, это жена? Да. Или да. это жена? Да. да, вот две жены было бы достаточно. Зачем сюда нужно мужей? Люди, зачем они нужны? Их не нужно было. Это тоже Олег снимал? Нет. Это Ларчик. Постарайтесь Ларчик снимать. Ценную картину. Цельную, да, да, да. да. Женами, без, да, без, без, без, мужей, без, без, мужей. без мужей. Ну да. что? Ну, вот, кстати говоря, вот у нас вот такая раз. Извините, пожалуйста, за нудную передачу. Она была очень скучная. По Вы нарвались так, на то, что вы Мы просили. хотели, как обычно, прикалываться, да. а да. вы нам их серьезно собирались. Мы, если честно, уже говорить, мы хотели поприкалываться. Просто никто из именитых фотографов. К нам не пока пришел. не пришли. А, да. да. Именитые фотографы, которые смотрят нашу передачу. Пожалуйста, если вы еще остались... Ты знаешь, что мы 27 минут запишем? Да ты что? Тогда заканчивай. Пока-пока.